Девять утра, и минус девять на старте. Тем не менее, сегодня день тренировки, значит, надо потренироваться. Сейчас я иду на одну из, наверное, самых таких интересных площадок в Москве, необычных, концептуальных. Нет, то, что вы видите справа, это тоже, конечно, необычно концептуально но это не та площадка это просто необычная детская площадка а сейчас я подойду на площадку для взрослых которая тоже очень необычная я видел подобный проект площадки у одной французской по -моему, компании сейчас увидите ну, площадка сама состоит из двух частей Первая часть это стандартная кенгурушка. Собственно, турники, брусья. Все как обычно. И вторая часть это концептуальщина. То есть, смотрите, какая интересная шведская стенка. Какой интересный велотренажер. Какая интересная... Хренотень. Ну, можете предлагать свои идеи, что это, я не знаю. Лавочка гигантская. И еще хренотень. Видимо, для пресса. Тренажер. И еще тяговый тренажер. Необычненько, согласитесь, да? Я больше нигде ни в одном городе никогда не видел таких площадок. Я даже не знаю, кто их строит. Но особенно прикольно они смотрятся летом. Такая очень странная вещь, скажем так. Если говорить по-простому. Очень странная. Ладно, минус 9. Надо быстро разогреваться, быстро делать подходы и валить на работу. Погнали. Ну, вот такая вот вышла тренировка Опять что-то запутался с подсчетом кругов повторений На выпадах и отжимания. Отжимание дело от перекладины низкой, потому что Я забыл свои перчи на сушке А в рюкзаке были только вчерашние черно-красненькие Они мокрые очень От снега очень неприятно в мокрых перчатках заниматься, если Вы занимались, вы понимаете, о чем я? Поэтому... Не забывайте, не забывайте перчатки сушить после тренировки и брать с собой. Иначе как же вы будете тренироваться? Вот так вот. Собственно, на сегодня все. Еще раз вот площадочка, вот концептуальная площадочка. Увидимся завтра. Новый день, новые тренировки. Пока.